Я буду вспоминать, как горели одни и от любви умирать. Может рядом с тобой нам было хорошо. Что-то там за спиной меня так обожгло. Нежно я вними, нежно я опять. Мою руку возьми, чтобы вместе упасть и в объятиях твоих. Да хочу я дышать, не могу без тебя и не могу ждать. Закрой И тихонечко в такт мне на ушко на бой Это тихая дрожь, но я же не одна Даже если все ложь, так будет не всегда Нежная в мире. Ремикс от Мерского. От ⁇ У меня